Здравствуйте! Сегодня Ларри Иришкина мы пригласили, чтобы попросить его сделать небольшой сравнительный анализ между нашими братскими народами, между народом Бурятии и народом Калмыкии. Ларри, возможно, назвать экспертом по, по братской Бурятии? Потому что вы не просто там жили несколько месяцев, но и много лет наблюдали в ней перемены и описывали их как журналист в соцсетях и давали интервью в а, бурятской прессе. Давайте начнем ваш рассказ с самого начала, когда вы в первый раз приехали в Бурятию и что, а, что поразило вас больше всего а, от этой вот республики. Ну, в 2012 году я впервые прилетел в Бурятию, это было начало марта, уже не раз говорил, в том числе и в бурятской прессе, думаю, что интересно будет и нашим а, колумбецким зрителям. Я прилетел, думая, что там, как и у нас, весна, я прилетел в туфельках, в легкой курточке, без, зим, без нижнего белья, а утром было минус, минус 25, я сел в машину, и в машине еще, наверное, холоднее было, в общем, mm -hmm. хорошо, что там работали бузные, mm -hmm. там есть у них китайские буряты, которые вот из Китая, как у нас, из Синьцзяне, mm -hmm. есть которые, видимо, все-таки научились у китайцев рано вставать, поэтому у них рано работали бузные. И повезло, что мы в 8 часов утра приехали сюда, я отогрелся немножко, да, там покушал. Вот это было то, что я действительно запомнил. Это не свойственный нам холод. Вот это да. Но в основном поразило меня то, что это все-таки аура наша. То есть вы сказали, что близкий нам народ, я сказал бы, что это... и один с нами народ вообще. Вот по большому счету, мы, вот я там чувствую энергетику нашего, вот как братского народа, да? нашу буддийскую энергетику, нашу кровную монгольскую, такую общую монгольскую энергетику чувствую. Вот реально, что в Улан-Баторе, что в ОНД. И для меня там находиться просто ну, очень комфортно, в принципе. Получается, что вы успели заставить Республику Буряки еще с прежним руководителем. Вот. Он был назначенцем из Томска сегодняшний э, руководитель Нажнотенец из Забайкалья. Есть ли вот, э, разница между Бурятией, которая была при прежнем руководителе, и вот при сегодняшнем, э, простите, Циденов, да, кажется? Да. практически ну, однофамильцем? Начнем на, на, на, на, на того, тому же, даже по, по фамилии видно, что как бы, да, Бурят. Потому угу. что фамилия Циденов, Циденов у нас тоже. Конечно, есть. Во-первых, начнем с того, что тот на назначение Сестомского он к Гуряте никакого отношения не имел. Uh -huh. Ни этнический, ни, никак, ни географический, ни прочее. Цеденов имеет это отношение. Гуряти, потому что он бурятских людей. И естественно, что, конечно, какие-то отличия должны быть всегда. Почему? Потому что при не Нагови... допустим, ну, республика. На одном месте фактически стояла, как вот, может быть, не хуже, не лучше, может быть, только хуже, но ну, не хочу а, лезть в их внутренние дела. Но, как мне показалось, что ничего, допустим, национального, там ничего не происходило, такого серьезного. Почему? Потому что ну, наковицу это не надо было, сами понимаете. Зачем? Потому что даже слышал такую историю, когда хотели более национальным колоритом обеспечить столицу Бурятии, да, Нагрисон был против. Да? Я же ты даже такое слушал, мне рассказывали. То есть, Ну, как это так? Ну, Республика Бурятия, она должна брать чем? Да? Вот наша многонациональная родина, империя, она должна брать своим разнообразием. Да? Как сказал Даллама, мир, в мире не может быть одного мнения и одной религии. Мир интересен своим разнообразием. Россия этим тоже интересна. И мы должны, вот Бурятия в Сибири, Uh -huh. Своеобразная территория, буряты, да, монгольский народ, давайте вот развивать вот эту тему, да. туристам интересно же, что ну, они приедут в Иркутск, в Читу и приедут в Бурятию, когда все одинаково, ну, зачем это нужно, За байк... а тут будут отличия какие-то, вот такие вещи были, сейчас больше национальное, я вижу, больше национальное, я думаю, не, не обидится представителям других национальностей, но это нужно развивать, это нужно в том числе и для всей России, когда развивается что-то национальное. И я думаю, что правильно сейчас вектор развития это на национальном. Да, может быть, сейчас многие критикуют, что недостаточно, может быть, делается. Uh -huh. Но уверяю, вас в районе с Калмыкии uh -huh. очень серьезные работы проводятся именно в национальном в отношении языка и прочее. Ну, хотя бы, если сравнить главу нашего Хасикова на Цагансара, я видел, uh, Цденов uh, поздравлял на родном бурятском языке. Делал поздравление на Цахан... ну, называется, да. Да, ну вот я смотрел, допустим, студентов часто бывает, ну не знаю, может, часто не нечасто, но я увидел в национальном костюме. Да, я видел так. Да, То есть, э, жена его там национальный костюм одевал, хотя не бурятка там, ну даже, ну не хочу вот это, в этом что-то кого-то хвалить или не хвалить, но я скажу так, что еще раз говорю, что действительно, реально у них по национальному отношению стало делаться больше, И, естественно критики не будет меньше. Я в будущем далее расскажу, почему. Почему? Но ну, это своеобразные такие, условия вот, республики, Бурятия. Я подумаю об этом дальше. В своих интервью вы часто говорили о том, что менталитет Бурят более близок к калмыцкому, нежели менталитет жителей нашей исторической родины. В чем это выражается? И приведите самые яркие пример. Ну, начнем с того, что мы живем в одном государстве уже 4 века, да, как бы там ни было, хоть далеко, но тем не менее, менталитет, конечно, в условиях развития в одном, в одних границах, в общих, налагает на себя что-то. Естественно, что буряты и калмыки в этом, находясь в России, чтобы впитали себя других народов, в том числе от русского, естественно, что менталитет у нас ну, более схож. Жители Монголии развивались за границей, да, пусть они в социалистическом пространстве, как бы, да, но все равно это было за границей. Естественно, у них больше национального сохранилось, в Монголии, да, uh -huh. ну, начнем с языка, традиций, культуры и прочее-прочее, у них очень много сохранилось, естественно, самодостаточные, да? более самодостаточные. в этом в плане культурном, uh -huh. да, Ну, я еще скажу, что, конечно, и, они у нас кое-что могут подчеркнуть, да, интересно, uh -huh. естественно, мы у них тоже много чем, можем чего подчеркнуть, а вот что касается именно нас и Бурят, да, мы, и, и, мы в общей в советском пространстве долгое время жили, и вот в этом, мне кажется, даже вот именно, именно в советское время, когда связи были более-менее уже налажены, mm -hmm. да, именно вот в этот период у нас вот этот общий менталитет какой-то начал сохраняться, mm -hmm. допустим, да? а, ну, я не могу такие яркие примеры привести, ну, как бы, ну я вот, еще раз говорю, я вот чувствую себя как дома. Допустим, с бурятами сидишь и общаешься. Да, есть различия, конечно, да? ну, все знают, что Калмыкия намного более прямые и жестче. Mm -hmm. В этом плане, да, где-то что-то там, в что-то можно допустить, сказать там, угу. здесь в Калмыкии, такого не допустишь, да, сказать. Ну, а в общем плане там, да, конечно, мочи схожи в этом плане. Даже если вот встретитесь где-нибудь здесь, вот, буряты здесь живут же, да, у нас в Листе. Если вы с ними встретитесь, никогда в жизни не узнаете, что он бурят допустим. Угу. Ну, вот, например, э, как вам сказать, э, когда я был в 17 году тоже, в 17-м году. У нас там году был Бурят, я заметил, что и там столкнуться, вот у Бурят хитрость это достоинство. Да. А у, у нас у Калмыков это недостаток. Да, это вот это есть, да. Угу. Ну, еще раз скажу, что все-таки условия проживания, все-таки Буряты как бы больше жили на одном месте, угу. калмыки больше кочевали, угу. больше воевали. Впрочем, ну, наверное, вот в этом в этом плане характер, конечно. Но общая кровь. И общая вера дает все-таки один какой-то общий менталитет. Естественно, там за, за минусами там какие то нюансов. Ну, нюанс... даже, даже температура действует на Температура тоже, да. Но говорят, я же тогда пошутил, говорю: вы здесь в буряте замороженные а калмыки отмороженные, А в основном, да, мы, принципе, очень похожи. Еще вы говорили о вопиющей родоплеменной клановости, без которой просто невозможно представить общественно политическую жизнь в наших регионах. Причем Бурятии клановость. Покруче Калмыцкой будет. Может, в общих чертах расскажете о кланах Бурятии и как это отражается на политической жизни республики? Вот о чем я и говорил, что критики не будет меньше. Да, это из-за клановости. Да, у -у -у. он везде кланов есть, но если сравнить калмыкию Бурятию это небо и земля, конечно. Потому что у нас все-таки мы прошли столько. Вот наш народ, вместе мы прошли такие испытания, что ну, у нас как бы но, наверное, все-таки язык не повернется. Да, Есть какие-то, есть, конечно, у нас соусисты, но они не играют у нас никакой роли, в принципе. Они могут там где-то втихаря там, э, под чужим именем что-то вбросить. Да, то, это, вот, вот последние вбросы, которые были в интернете, я... На своей памяти такого не припомню. Раньше вообще такого не было. Раньше какой-то скрыт у нас всегда волчизм был. Сейчас уже начинает, как бы что-то. Больше, больше, мне кажется, на ну, такой бытовой, бытовой на шуточном уровне. На да, был, да. Ну, такого сейчас, когда вбрасывают, начинает там бузал оскорблять, еще, uh -huh. да. но ну, это уже какие-то провокации пошли. Которые... Uh -huh. Такого не было у нас. И я надеюсь, что не будет дальше. Да? Этих uh -huh. вычислим. Мы знаем, кто это все делает, поэтому, я думаю, они сами накажут себя. и Но. А, уряд это как бы нормально считается, да? то есть uh -huh. сидит вот я там, звонит, допустим, прямой эфир у нас был, на более uh -huh. звонит, прямой эфир говорит, я вот такого-то племени, uh -huh. вождь краснокожий. да вот, представьте, я вот, звонит на нас кому-нибудь, я вождь там, <как> бергстен, да, или я вождь uh -huh. там, эти, асмут, да, uh -huh. или там, рода там, uh -huh. все засмеют, правильно, uh -huh. у них это нормально считается, Потом, не знаю, хорошо или это плохо, для них это считается нормально, да? для нас это считается как разделение народа. Uh -huh. То есть мы дорожим своим, своей сплоченностью, это единственное. Да? У них это как бы такое, я заметил, что как будто они этим особо не дорожат. Вот поэтому у них проблемы, допустим, что бы, допустим, кто бы ничего не делал, что бы еще не делал, да? во власти или что, даже если он будет что-то делать, критики не будет меньше. Но эта критика будет именно с другого клана. Uh -huh. Вот сейчас вот восточный, он считается восточным, Цыгенов, uh -huh. Uh -huh. конечно, именно более западный, uh -huh. это у них нормально. Когда были там у западных, там, премьер-министр, там при ногами uh -huh. там какие-то недовольства восточные выражали, да? Uh -huh. Вот это у них есть. И uh -huh. если у нас там, допустим, вот как, допустим, Басан Бадмежгородыков, да, когда он был, все его ужали все у нас не было такого чтобы кто-то его просто критиковал естественно там были подковерные игры какие-то mm -hmm. ну так не. А у них нет у них чтобы ты не делал это вот мне так кажется я думаю что многие бурят и со мной согласятся что действительно у них недовольство будет почему потому что это клановость ну, ну просто мне кажется душит а, как, а вот а какое отношение у них к, к, к партии единой россии вот, кстати вот недавно у них, как недавно, относительно недавно, там годы два назад проходили выборы в мэрию, и Нет. у них начались э, волнения, как и у нас, как у нас также да. да, волнения и э, и глава э, почему потерял, наверное, авторитет, э, потому что он начал поддерживать вот это вот э, Шушканкова. Ну, и, я думаю, это. что ну, очень трудно. В этой политике, я же говорю, что, допустим, если говорить о, том, о протестах, то у нас на полумиллионы Улан-Удэ вышло тысяча да, людей. Mm -hmm. У нас на стутыщную листу вышло 4 тысячи людей. Mm -hmm. да? У нас протесты, можно сказать, серьезнее были, да, тем mm -hmm. не менее. И а, кто бы там чё, какие бы рейтинги не терял, mm -hmm. у нас все равно всегда бывает так, как хочет партия власти. Так, получается так, да? Но то, что он вышел к народу, Хотя мог да, и не выходить. Да. В отличие да, от нас. Он мог у нас не, в... не вышел. Он не вышел. У нас не вышел. А он бы, а он бы мог, мог бы не выходить, и все, все равно было бы так же, да. да. Ну, пошел, он хотел поговорить, там ему в другое дело ему не дали. Да? Я далек от того, чтобы его защищать или что-то там. Да, это, они, это их внутренние бу бу Уже бурятские нет, да. дела. Но я то, что мы нас не вышел. Наш не вышел. Наш Хотя не вышел. у нас протесты были серьезнее. А у них вышел. У нас, получается, нижний народ более сплоченный. Да. Да, а верхний более такой, он в другую сторону. немножко. Конечно, у да. нас так и получается. Вы не раз сравнивая жизнь Бурятии и Калмыкии, делаете акцент на том, что Бурятия социально-экономическая ситуация несравнима лучше. Давайте сосредоточимся на тех моментах, с которыми можно брать пример нашей власти. Например, когда Алексей Циденов только отправился в Бурятию временно исполнять обязанности главы, он сумел пробить снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на 25%. У нас самый дорогой свет на к слову. Для Бурятии цены на электроэнергию – больной вопрос. Поэтому, потому что соседняя Иркутская область за счет дешевой электроэнергии легко конкурирует со всеми. Добавим к этому Бурятия, как водосборная территория Баркал, ограничена в ряде видов деятельности. Уже сами сказали, что у нас самые большие тарифы в ЮФО, да? У нас не только самые большие тарифы в ЮФО, у нас мы на первом месте в ЮФО по безработице, мы на первом месте в УФО далеко-далеко впереди всех по заболеваемости COVID-19 mm -hmm. и на 100 тысяч населения. И много-много mm -hmm. чего. да? Мы на первом месте в России по закредитованности, мы на первом месте в России по э, росту госдолга, да? Только за, за, за, за последний, последний месяц полмиллиарда. Пол, полмиллиарда долгов мы накопили. Маленькая республика, которая по населению в три раза меньше Бурятии. Такие долги. Да? За то же время Бурятии 2 миллиарда на национальную библиотеку. 2 миллиарда на национальную библиотеку. Значит, Не знаю, сколько там, несколько сотен миллионов на сельское хозяйство. Да? Не знаю, как они распоряжаются. Я по библиотеке могу сказать, она построена. Супер библиотека, которой нет, наверное, за МКАД точно нету нигде в России, да, на все там, на цифрах. Высокотехнологичная. высокотехнологичная. Когда поедете туда, это уже один из туристических э, пунктов будет, вот реально, там есть, что показывать в библиотеке. Я, это уже не то, что библиотека, это центры отдыха, то есть альтернативный центр отдыха, то есть вы идете не просто там где-то колу попить, пиво попить там с детьми, mm -hmm. вы с детьми уже идете реально отдохнуть культурно, там есть зал для виртуальный зал, для, для любителей музыки, mm -hmm. там, там еще и прочее. Ну, очень много, там надо смысл смотреть, да? там даже все предусмотрено для э, инвалидов, да, то есть mm -hmm. людей, которые ну, с ограниченными это, возможностями, все там на специальные, если какие-то подъемники, что-то такое, да? э, пожаробезопасность там какая-то там суперсовременная, в общем, есть такие вещи, которые, ну, действительно, в России таких нет, вообще, Россия должна быть вся такой, мы должны от, из Читалин переходили mm -hmm. уже к таким библиотекам, тем более с такими нефтяными, газовыми и прочими запасами. Да? Mm -hmm. Вот они что сделали. Я тогда Министерство культуры э, Бурятии сказал, вот прям сказал так вот, mm -hmm. на открытии библиотеки, я сказал, э, а у нас бы украли. У нас бы этого не построили, mm -hmm. потому что у нас воруют 70-80%. У нас вон водо водохранилище, которое да, там официально за 300 миллионов. Это даже не библиотека получается, да. это получается один из самых важнейших ресурсов. Это важнейший, да. важнейший. Важнейший. важнейший даже ресурс. Для нас, для, нас, для нас, где у нас нехватка воды, для развития экономики нужна вода. И это водохранилище, там по официальным данным инкриминировали 300 миллионов пропало. Но я слышал 700 миллионов пропало. Но, ну, выделяли, говорят, 6 миллиардов. Да, ну, но ничего не построено, ну. ничего. Возьмите вот этот комплекс откормочный, его же тоже ничего не сделали. Сейчас там что-то какие-то шевеления идут, какие-то что-то. Но несколько лет назад, когда его строили, там 6 миллиардов пропало. Но экономически он не выгоден, даже его восстанавливают. Его никто не 6 купил. миллиардов пропало. Это, ребят, ну как, ну где? Сейчас там бурят, конечно, многие недовольны, там, да, у них, они по праву недовольны, потому что... У них тоже хочется какое-то развитие сильнее. Но если сравнить с Калмыкией, uh -huh. конечно, они далеко вперед ушли. По крайней мере, у них так деньги не пропадают. У них тоже, может быть, есть проблемы с... Естественно, воруют, наверное, наверняка, да, как и везде. Но uh -huh. не так нагло, как у нас. У то них, на, них что-то китай... делают проекты делаются то они доводятся, они доводятся до, конца. До, до конца вот по крайней мере прецедентами как я смотрю я не хочу mm -hmm. его хвалить но я говорю то что есть назовите хотя бы один проект который не доведен до конца прецедентами да? те же э, на вертолетный завод у Лондинской, да mm -hmm. он инвестиции пришли там какие-то да? то есть они научились заводить деньги mm -hmm. в республику как они ими распоряжаются там ну надо еще смотреть но по крайней мере лучше чем у нас однозначно но у нас за последние полтора года ноль инвестиций ноль в графе инвестиций у нас ноль. Хотя Хасиков при выборной кампании говорил, что он всех знает и деньги подьются. Всех, всех знает Циденов, который mm -hmm. работал заместителем федерального министра, министра mm -hmm. транспорта. Вот он тогда наработал какие-то связи. Он там может себе позволить там что-то говорить такое, я знаю. Но он такого не говорит, кстати. А, а нас на ринге было, извините. Он в верхах нигде не, не крутился, как как Ну, я тоже знаю, я тоже всегда знаю. Я, я в детстве взял все наши политбюро как КПСС. Да. Она в школе у нас висела. Я их тоже да. всех знал. Да. Ну, а чего да. а толк от этого? А, ну, я тоже знаю Билла Клинтона, знаю всех я знаю. тоже да? ну, Мы всех их знаем. Но это... Ну, Давайте реально какие-то вещи смотреть, да? вот инвестиции, да, и мы уже назвали все цифры, которые мы говорили, на каких мы местах в ЮФО, в России и прочее, по загредитовности, по госдолгу и прочим, прочим, прочим местам. Да, и, и при этом инвестиции ноль. Тут даже как бы мне неудобно проводить какой-то сравнительный анализ Бурятии, вот честно говоря, неудобно, потому что, мы, извините, далеко-далеко внизу. Там какие-то дела хоть делаются, да, там народ недоволен, я еще раз говорю, по праву недоволен. Я всегда и местным СМИ говорил в интервью, что необходимо всегда быть недовольным, потому что ну, власть не должна спать. Но то, что у них делается, это и делается. Тоже по, по националке, я, я вам говорю, что я потом дальше расскажу, что по националке делается. У нас даже рядом не стоим, к сожалению. Хотя у них тоже есть недовольные, которые говорят, мало делается. Я говорю, это здорово. Когда есть недовольство. что мало, я говорю, молодцы, ребята. Угу. Там у них по развитие сейчас бурятского языка пошло. Вот реально буряты стали больше говорить на родном языке. Бо... Ну, да, я в интернете видел, у них там последний я, ну, я в Оланды едешь, там где-то в маршрутке, бурят, молодой, разговаривать на бурятском. Он нас такого не услышал, чтобы на Каламинском языке молодой человек в день в маршрутке, потом передачи какие интересные. Я смотрю по телевизору передача ведущая бурятка угу. и все урсмут ур ур сидят да, угу. русские угу. и все они по бурятски говорят ведущий. То есть они нашли бурята, которые русских по бурятски говорят. И смотришь, и мне самому захотелось бурятский выучить, потому что там эти русские знают бурятский, я тоже хочу и Там Это же тоже подвигает народ на изучение родного языка. Потом у них сейчас клипы интересные пошли, когда человек заходит... В магазин и вот начинает что-то там смотреть покупать и все это на бурятском объяснять то есть и еще идут титры то uh -huh. есть человек уже там да, вот этот хлеб по бурятски вот это, это. потом он заходит еще куда-то там уже на ну, другую тему да вот интересные вещи такие находки потом по, по радио интересные бывают а, ведущая бурятка ребенок маленький совсем годика три буряточка на родном языке там общается там детская передачка какая-то тоже да детям тоже интересно залез. То есть там у них вот как раз отличие между Калмыкией и Бурятией в поддержке родного языка в том, что здесь у нас родной язык популяризируют только люди, которые, ну, грубо говоря, сами радиют за него. У а нас это на низких, У них, на, помогает, на, у них все от власти идет, кстати. Вот, кстати, у них от власть. вот что интересно, у нас здесь идет снизу, угу. а в, наверху мы никакой поддержки не видим. Да. Какие-то круглые столы проводятся, mm -hmm. да? да, да Причем при при на русском языке то, все круглые столы, то, да? То. А, значит, э, еще что-то, да? А у нас в основном пытаются делать просто вот люди с улицы фактически, да? да? У них наоборот, у них наоборот, люди с улицы как бы, а, и не нужны было, mm -hmm. да? Вот у них, а у них власть начала это все. У них, допустим, сейчас э, э, как э, радио. Uh -huh. Бурят ФМ. Uh -huh. 24 часа на бурятском языке. На бурятском, на бурятском языке. языке чисто. Они для меня только сделали исключение, чтобы я историю калмыки рассказал на русском языке. Uh -huh. Да, я же на бурятском не И э, э, очень интересно это было. И они даже вот концепцию решили поменять, где-то что-то, даже по, по истории бурятии Но у них проходит все по диалектам. Если у нас наш язык-то. А, диалект, нет, в принципе, да, ну да, да, там немножко, немножко да. да. А у них там ну, диалекты сильно отличаются, поэтому по диалектам идут. День один диалект, день второй диалект, день, третий диалект, да. И у них вот единственный спор какой? По диалектам развивать язык или сделать один какой-то общий, да? uh -huh. такой классический. Да? Поэтому вот такой спор идет. Я говорю, ребята, uh -huh. ну нам бы ваши проблемы. Да? Uh -huh. на, я uh -huh. бы сейчас согласен, хоть на любом диалекте у нас молодежь говорила бы. Да? Uh -huh. Хоть на каком? Да, говорите. да, uh -huh. ну Лишь бы. У них, то есть, у них совсем другая проблема. У них проблема уже как бы не, не только своей, развития, uh -huh. а у нас хотя бы его удержать, сохранить. Вот, вот бы. И то, что чтобы, я готов на, ну, с полной ответственностью заявить до этого метода, до Циденова, до, до, до Саима Дагаева, министра культуры. Угу. Не было такого отношения к, национальному, к национальной культуре, к национальному языку Бурятии. Не было. Я могу с любым представителем любого клана Бурятии в прямом эфире поспорить на эту тему. Угу. Я со стороны все это вижу. Угу. Я вижу, как, насколько больше стали по-бурятски говорить, что перестали стесняться своего языка. В городе, по крайней мере. Ну, в то говорили, а в городе уже молодежь начинает. Отсюда, отсюда делаем вывод, на примере Бурятии, чтобы у нас здесь в Калмыкии начали говорить на родном языке, все должно пойти сверху. Однозначно, не однозначно, снизу это, это как это любительский да, спорт, да, да? Да. а сверху это уже профессиональный спорт. Ну, ну как бы верх должен быть профессиональным. То есть, национально ориентированным. То есть, э, понимать значение сохранения калмыцкой культуры в условиях глобализации. потому да, что Буряди понимают. Всем не объяснишь, для чего нужно развитие национальной культуры? Uh -huh. У нас очень многие русские понимают, что, чтобы сохранить Россию, нужно сохранять каждую национальную идентичность, чтобы uh -huh. противостоять этой глобализации. Uh -huh. Глобализация подразумевает исчезновение uh -huh. всего национального, в том числе и русского, и прочего. Мы можем в этой империи сохраниться и эту империю сохранить только лишь в условиях э, национального самосознания. А для этого нужно развивать культуру, язык восстанавливать. Бурять это понимает, это делают. Реально делают очень серьезно, да? Что бы там ни говорили там сидя на области, да, ну, в смысле за mm -hmm. края, там, там Балдыр, да, там mm -hmm. Метис, да, напомню. Ну, извините, Балдыр приехал, и у них пошло вот, развитие бурятского языка. Как будто. Кто бы да, даже у самой большие критики мог да, они могут единственное, что говорить, что недостаточно. Вот у них сейчас критика идет, недостаточно. Mm -hmm. Потому что они не могут сказать, что Тут этого нету. Было, вот. Потому что они не имеют такого права сказать, потому что все видят, что это есть. И реально, я поэтому говорю, я очень. Я говорю, я в этом плане, да, я и в курсе, наверное, Максим, да, я в приватных беседах об этом говорю. Что какое у них развитие националки идет, и какой у нас застой. Mm -hmm. И мы, мы стоим на месте. Без власти мы никак. Это должны заставлять. У нас э, вроде э, говорили, я сейчас слышал, слух какой-то был, что вроде мэрия приняла двуязычие в, в афишах, да? Ну, я, ну, я что-то не, что не знаю. Было, не было, никто этого не знает. Слушайте, если решили принять, он должно уже сегодня быть, завтра быть. Уже все должно заставить, это, это легко можно делать. Тоже uh -huh. наша молодежь говорит, в Бурятии где-то я буряти, ну тоже мало, кстати, им тоже надо больше делать. В Адыгее 15% водогейцев живет, Ну там uh -huh. на дуязычие везде тоже. Uh -huh. ну, почему в Бурятии такого больше не сделать, допустим, да, но ну, они, они это могут сделать, они могут себе позволить. Мы тем более это можем себе позволить. У них там 30% бурят в Бурятии живет. Uh -huh. А у нас калмыки. Калмыкии... В, у, 70%, у нас да, почти 70%, да, а, а, а у нас калмыки, большинство калмыков живут, да, как бы там ни было. Во-первых, mm -hmm. во-вторых, у нас еще ну что греха таить, мы хозяева, по-любому mm -hmm. мы решаем вопросы все mm -hmm. внутри калмыки. Это нам э, никакого сопротивления не будет, если мы там, допустим, двуязычие там ведем или что-то такое. Правильно? Но мы почему-то не торопимся, мы что-то не делаем. Тем более в теплом возрасте у нас все, все уже У нас все есть, это, да. конституционные права наши есть и, и да, в России все, все есть. Да. Бурят этим пользуются, а мы почему-то нет. Здесь вопрос тот как раз по поводу кадровых назначений. Вот. Вы знаете, что у нас проблемы как раз-таки с кадровым назначением у Хачикова, да? Хасиков назначает непонятно кого, непонятно куда, непонятно для чего, непонятно откуда да, Непонятно откуда они сегодня все приходят, работают, непонятно что сделать, за целый год ничего не сделали. Тогда, если мы уже все уже полностью в политику углубились, давайте как раз поговорим о кадровых назначениях Бурятского главы и кадровых назначениях Калмыцкого главы. Мы здесь видим, что в течение года, уже год скоро, да, будет как Хасиков? Полтора. Ну полтора. Мы потом систему назначили, ну, потом мы время, выбрали да. типа. Типа, мы его выбрали, его за эти полтора года этот человек там, полностью поменял свою команду, привел свой бату-тим, и в итоге ничего не сделал. Так, кадровые решения же э, э, Цленова немножко другие. Вы вообще знакомы с министрами, говорят? Ну, я же говорю, я министр культуры знаю, там, э, знаком с главой аппарата и кстати глава аппарата правительства, администрации одно лицо uh -huh. значит ну знаком там я э, хочу сказать что у них допустим среди провел конкурсный вот конкурс и отбор то есть uh -huh. э, у них был конкурс я не знаю я не могу подаваться политику э, в подробности честно там все было нечестно да ну по крайней мере это было то есть на какое-то конкретное место при несколько кандидатов да uh -huh. кто-то прошел, кто-то не прошел. естественно обижены есть там я не знаю, но факт сам был конкурс отбор то есть каждый вот, как, как, как выборы да вот, то mm -hmm. есть каждый мог себя показать народу кто я и что я сделал да, да это, а тут нам перед фактом ставит троицкий там министр, чего там, mm -hmm. министр mm -hmm. экономики да. Yeah. премьер-министр за да откуда-то непонятно yeah. взяли привезли вот вам товарищи Мэр из донецка мэр из донецка а потом это как ее первый вице-премьер как ее я даже фамилию не знаю, не помню. Сваршма, да? Шварцман. А ее тоже. Вот вам экономики, вот вам ваш вице-премьер, да? Вот такие вещи у нас происходят. Есть какое-то сравнение, извините меня. Нет никакого сравнения, да? Там люди недовольство выражают какое-то по праву не по праву, да? Ну, они ближе знают там куда то Естественно, там есть э, пришлые, которых привел с собой идиотов. Ну, естественно, угу. он долгое время в Москве трудился, естественно, он э, наверное на кого надеется, того и привел. Угу. Тем более в условии такой. Махровой клановости, там свои люди всегда нужны будут, да? Всегда. Mm -hmm. человек, ну, которые, чтобы спину прикрыли. Правильно он сделал, неправильно. У него наверняка тоже есть ошибки кадровые. Наверняка mm -hmm. есть. Потому что все-таки, наверное, не такой опыт регионального руководителя. Да? Ну, а здесь говорить о чем-либо, когда человек с рингом приходит сразу в политику, когда не руководил даже двумя людьми, никогда mm -hmm. не было. Даже ЖКХ у него, даже ЖУ у него не руководил. Даже двумя людьми руководил целый регион. О какой кадровой политике можно идти речь? Он хочет, может набрать себе хорошего ученика в хикбоксинге, Да, он может еще кадры какие-то выбрать, mm -hmm. да? но, не, но не в экономике и прочее. То есть ни о какой кадровой политике у нас ну, речи и быть не может. Там что-то есть. Там они, он ведется, там, по крайней мере, он хочет показать свою демократичность и вот, м, дает такой конкурс да, на, mm -hmm. на, на замещение этих. У нас только об этом и даже и речи нет. И единственное, что всегда говорил, там, и рядом всегда говорил, у есть такая ошибка, ошибка, не знаю, есть одна слабость такая минус. Он слишком мягкий мне кажется. Вот у монгольского народа лидер должен быть чуть жестче, чем жестче, остальные. Жестче. Он должен знать идти к своей цели четко. Mm. У нас понятно, он не знает, к какой цели он идет и понятно, mm. да, он не, не, растерян. Ему, мне кажется, даже неинтересно это все вдаваться эти Но подробности. Кайфант, а я он думал просто там сидеть? Да, а, а, поэтому никакой жесткость, ну, жесткость он может на рентге показать, да. Но калмыков, конечно, среди калмыков жесткость показать тяжело, да, тут у нас mm -hmm. народ своеобразный, да? Тем не менее, если, если э, личность авторитетная, если личность э, знает, чего добивается, он где-то должен жесткость. Не жестокость, а жесткость проявить ну, в отстаивании своей позиции, народ его зауважает. Да? По-любому где-то что-то, да, если он тем более все делает правильно и грамотно. И все mm -hmm. для республики. Соединенного не хватает, наверное, этого. Он был немножко быть пожестче. Вот ⁇ Он тот, он решил выйти, когда к народу, к людям, когда его свистали туда-сюда, да, там, ну, да, может быть. Ну, по крайней мере, он смелость свою показал, он вышел. А, ну, может быть, это надо было немножко пожестче, Может быть, даже стоило вызвать на разговор кого-то из активистов, там, вот, на, mm -hmm. на прямой эфир и сказать, давайте пообщаемся, давайте в прямом эфире. Ваше вы... да, да, да, в прямом эфире там туда ну, собственно, мы, когда здесь были митинги осенью, точно так же обращались к Бату Сергеевичу. Mm -hmm. Мы просили его выйти к нам, рассказали. Ну, проигнорировал? Да, он нас проигнорировал. А тот выступил. при том, что он спортсмен, боец. Ну, одно время там биться с кем-то, а другие к народу Обычайная выходить. А у нас таких бойцов в толпе сколько стояло. Ну да. Так, вы сами были советником по инвестициям и хорошо понимаете, каких трудов стоит их привлечь. Ну, начнем с того, что я у Зотова был советником на общественных началах по инвестициям, потому что я в то время находился в Монголии и жил, uh -huh. и естественно, они меня просили кое-что там, допустим, прозондировать почву по Монголии, там uh -huh. так, да, Я говорю, вы дайте мне статус, потому что я без статуса не могу заходить никуда. Uh -huh. Они говорят, ну, давайте, советник по инвестициям пойдет, я говорю, пойдет, ну, хоть какой-то, ну, на, на общественный начало. Uh -huh. Так что я так особо не работал на эту тему, но тем не менее могу сказать, что я вот в Монголии, мы говорили на эту тему, много общались и сейчас общаемся, кстати, инвестиции, это вам, Макс, давай нам кому-нибудь пару миллиардов, там так не получится. Люди деньги считают, люди цену к деньгам знают, люди ищут интерес, на этом уровне должен разговаривать компетентный человек сам понимающий в инвестициях в экономике в финансах, mm -hmm. но ну, не будет с собой люди разговаривать имеющие возможность привлечения денег не могут с собой разговаривать когда видят что ты ну извини лапать да ну не будут неинтересно ну, вот, вот, вот отсюда и 0 процентов у нас 0 инвестиций вот отсюда потому что ну некому разговаривать у нас нет в этой dream team это нет вообще ни, ни одного человека который бы эту dream воплотил бы в жизнь да потому что ну уровень такой подход такой Но для этого нужны профессионалы как и везде я еще раз говорю опыт сидит Я новых... всегда говорю у них разница такая что наши чиновники пришли воровать они не пришли работать и когда пошли народные волнения они всегда задавали а чего вы тогда молчали почему вы им тогда ничего не говорили то есть они говорят вы почему нам не даете, грубо говоря, просто воровать? Да, вот они воровали, да. вы им дали, а мы тут пришли, а вы нам не даете. Да, им не понять, что народу надоедает. Да. Народ надеялся на них, что наконец-то вы придете, что-то сделаете, но народ уже увидел, что вы ни хрена, извините, ничего не делаете. И вот это уже всплеск был. Да. Понимаете, это же не может продолжаться вечно. это Даже даже той же в Белоруссии, там да. поднялись, там еще где-то поднимаются да, люди. Да. Это же не просто так, это надоедает людям правы не там как вот там запад поляки там отработали да они отработали они делают свое дело mm. они свои интересы государственные mm. зачем, да. зачем там беларусь э, конкурент союзник россии там который выпускает чуть ли не треть э, грузовиков да зачем нам это такой конкурент они ну, конкуренты прибили эту металлургию там эту э, шахтеров этих украинских Теперь надо эту Украину. Они делают свое дело, и правильно делают. А вы что делали? Вы же довели до этого состояния. А почему народ пошел на улицы? Попробуйте в Швейцарии сейчас вывести людей против власти. Они скажут, да иди сюда, дураки. Вот в этом плане да, надо понимать, что ну, вечное терпение народа не вечно. Поэтому как раз люди вышли на улицы. И еще раз говорю, что... И там выходят, наверное, тоже есть причины. Но ну, тысячу человек не вышел бы просто так. да? Угу. Есть, конечно, причины. Я не могу сказать, что это вот из-за клановости. Нет. Естественно, недовольны какой-то политикой. Естественно, нет. Те же, у, те же приезжие, которые у вот, весь, там тоже, наверное, многие местные недовольны этим. Да? Приезжие, ну, все равно да, они, да, ну, да. Теми, теми же политическими приемами, что и пользуются Конечно, новостями. да. Но, ну, ну, еще раз говорю. Кадровые решения, результаты. Миллиарды реше... угу. заходят. К нам ноль. Угу. Другое дело, как они их используют. Ну извините, на миллионную республику почти. Ну, наверное, немножко тяжелее, все-таки, да. Угу. Но по крайней мере еще раз говорю, у них так нагло не воруют, как у нас. У нас же все почувствует. все почувствую А у них что-то строит у них там Конечно, возможно, нужно. Э не знаю, какой-то толчок, какой-то экономический, да, сильный, да, это можно сделать, но если туда завести очень пустые деньги. Кстати, большой плюс Соединенного, что он сумел, сумел пролоббировать переход Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. А дальневосточный федеральный округ что? Финансируется уже по-другому. Немножко по-другому, да. да. Намного другие. И сейчас уже заметно по улан д строятся там высотные дома, такого не было. В 2012 году, когда я приехал, мне сами буряты говорили, что посмотри, сколько кранов стоит в Улан-Баторе, строящихся, а у нас один кран на весь улан был на 450 тысяч населения. В 2019 году это было. Один кран был, то есть один дом строился тогда. А в Улан-Баторе... Стройки сплошные были. Сейчас я скажу, что ну, в Улан-Батаре также строится очень серьезно, очень серьезно. Но в улан тоже очень серьезно сейчас строится. Там высотки поднимаются, прям как грибы. Вот в этом плане тоже большой плюс. Они перешли в, в федеральную окупу, где денег намного больше, куда внимание правительства больше. Это тоже. Но ну, он же нигде не говорит, что я там всех знаю. Молча перевели и все, сделали нормально. Многие, наверное, там бурят так и не поняли, о чем мы сюда перешли. Вот для чего вы перешли? Потому что там финансирование совсем другое, дальнесрочный федеральный округ, совсем другое финансирование. У нас же можно только говорить, я всех знаю. Вот во время выборов главы республики вы посетили дебаты в дискуссионном клубе ВТФ. Кстати, а что такое ВТФ? Немного расскажите. Где выступали бурятские политики, в том числе оппозиционеры? Чем отличаются от калмыцких политиков, кстати? В не знаю, какой-то форум там. В общем, перед выборами президента России это было в восемнадцатом году, по-моему, в да? марте. Я посетил в феврале. Там собрались представители вот этих филиалов партий, отделений партии в регионе. То есть ЛДПР, прочие. Системная оппозиция. Да, Навальный. Нав... Да. Да. Навального был молодой парень, то есть, да, там. Да. Что интересно, что поразило, одни там обнимаются, братан, за руку, как дела там, то есть, mm -hmm. да, как только камеру включили, они там непримиримые, непримиримые противники, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мне интересно было, там, думаю, ничего так себе, mm -hmm. да, да, ну, посмеялся немножко, там еще написал даже пост на тему «Азия, Раша», на сайт местный Буряшки там опубликовал, да, то есть, ну, честно сказать, для меня это было неинтересно, для меня это как подстанова была, да, Он, mm -hmm. это, ну, плюнул, не, ну, обнимаются, а потом друг друга там по программам мочат, да, mm -hmm. как это, еще с такими лицами там серьезными. Да? Mm -hmm. Поразил меня, конечно, там один бурят, молодой этот, э, вот он, красавец вообще в этом плане, да, вот конкретная классика вот э, будущего чиновника. Mm -hmm. Он представитель, помните, России будет. Mm -hmm. Вот его, если послушать, зря я не записал. Mm -hmm. Классика, вроде говорит о чем-то, но ни о чем. То есть ничего не обещал фактически, да? короче, ну как вот бюрократ чистый, это надо было, это надо было просто послушать. Ну это все отметил тогда в, своей, в своем материале. Ну, что, если сравнивать с нашими политиками, ну, а что, вы не видите, что ли? Угу. Кто-нибудь из них вышел с народом на площадь? Не. Ну, наш, наверное, не знает, что такое политика. Они знают, угу. они знают только, наверное, что такое это, как бы там еще. Угу. Как а, бы свои интересы да. пролоббировать, да. да. Но ну, вот сейчас я смотрю, там представитель, по-моему, в России, кто там бурят, наезжает на министра внутренних дел. Uh -huh. Прямо, ну и в парламенте. То есть у них такие вещи есть. То есть а, не как у нас, да, парламент там приходит, там что-то для проформы, там казашко сидит, там всех затыкает, да, да, да, да? да, да. То есть там есть возможность у депутата, народного депутата. По крайней мере, я видел yeah. видео, где вот этот товарищ, который я увидел на этом uh -huh. ВТФ, он наезжал на министра внутренних дел. То есть депутат может себе позволить такой. Причем он говорит, я, я понимаю, там, что мне что-то грозит, но я не боюсь. там типа такого. У нас тоже иногда что-то казачку что там может кто-то выразить. Но я не видел, чтобы кто-то предъявил министра внутренних дел или прочее. прочее, прочее, прочее. Там, Ну, кому-то кому еще за что-то, если было бы. Да? Тем не менее, какие-то вещи есть. Но если сравнивать политику, политиков их и наших, то... Я не знаю, вот я бы их не сравнивал, честно. Вот нас, и у нас, что их с наших сравнивать с политикой? Их я так особо не знаю. Я, говорю, этих молодых видел да. представителей э -э, о партии. Ну, не впечатлили тоже меня абсолютно. М -м вам удалось посетить эгитуйский датан, да. святыню Зандам Жу. и поклониться буддийской святыни, считающей первой в истории статуи Будды и единственным прижизненным изваянием основателя одной из самых древних мира. Можете чуть-чуть да. подробнее об этом? Екатерийский Татсан находится вот 30, 30 километров примерно от ОНД. Угу. Я там впервые побывал в 2012 году в Базилии. Mm -hmm. А вот второй раз побывал в 2018 году, как раз попал на Заканцар. Mm -hmm. Сага, Сагалган называется у Бурят. И я посмотрел, как там отмечают. То есть, это действительно святыня. Это Очень долго рассказывают, как она попала в Бурятию. Но она mm -hmm. это при жизни еще в Будде была сделана. И Будда еще предсказал, что эта статуя пойдет на север. Вот она там оказалась. Я так понимаю, что ее туда подальше спрятали, когда из Китая вывезли грамотно. Когда в Китае были какие-то восстания, там, боксёры. Нет, восстания боксеров от начала XX века. Там каким-то образом вывезли буряты, вывезли сюда эту статую. И, видимо, подальше куда-то от границы, за 30 километров туда, от Улан-Удэ даже, ну, в египетский статус спрятали. И вот сейчас она там находится и там действительно, она вот это одна из святых, я по радио Бурятия ФМ об этом говорил, что она вот объединяет и нас, айратов и бурятов, потому что первыми в Пекине а в буддийском храме были священниками, которые, кстати, вот где этот сан находился в Пекине, да. это были айраты, айратские ламы были. Угу. А потом, с сусля века она попала вот в Бурятию уже, да, то есть буряты вывезли оттуда. То есть видите, кармическая связь. И э, когда э, вывозили, там, ну, Буряты эту историю рассказывали, мы даже mm -hmm. в прямом эфире общались на эту тему, да, это интересовали, но это отдельный разговор, не буду об этом говорить. Mm -hmm. И там под этой, что там, в Пекине, когда она стояла, когда Ираты были, что здесь, в Бурятии, там можно ниточкой провести под между ногами Будды и на чем он стоит. Угу. Он как будто, как как будто, будто, будто парит. Вот так проводится. То есть это не просто. И я когда-то мы, что у меня то Нет соединения? Нету. То есть, что она как стояла там, в храме, где айраты были в Пекине, mm -hmm. что у бурят. То есть это действительно святыня. И когда тоже кармическая свет, тоже не случайно туда попал. И мне понравилось то, что мы привезли э, на Цыган Цар, mm -hmm. 40 было минус ночью mm -hmm. под утро они под утро все приехали туда с разных сел да руководство района подъехало. все от руководства района до простых все в националке все в националке mm -hmm. национальной одежде пришли на этот на молебен все как положено там это, это. то есть вот это надо, нам тоже надо это вводить национальную одежду на наши религиозные и прочие национальные праздники так теперь э, в чем отличие ну вот один из самых наверное главных праздников монгольских народов это цагансар цагалган как у бурятов Назовите, пожалуйста отличия и сходства в чем же все-таки отличие как справляют например цагансар у нас сегодня не как раньше справляют угу. а как сегодня справляют у нас и как сегодня справляют буряты ну, я скажу так, что у нас, в Монголии это то же самое, и у нас это как больше семейный праздник, да, в Бурятии, наверное, тоже, как бы, да, в Монголии, допустим, это вообще, на саган ты должен посетить всех старших родителей mm -hmm. обязательно. Нынешнее отличие, наверное, в том, что можем, возможно, ну, у нас Борские делают, да, там тоже можно борские делать, но я в Бурятии не видел, что борски делали, там еще, как бы, у меня, так, ну, еще вот мы вместе все это в храмах проводим, да, там, допустим, на молебных, ну, как, как везде. Развитие, хоть же говорю, там националки, в Калмыкии mm -hmm. нет, а там массово, что в Монголии, что в Буряте, в националке, да, в национальной одежде. Да, оконцом, да, то, да. да, да. В у нас тоже, у нас, у, у нас должно показывать то же руководство. Mm -hmm. Руководство республики, все министры должны это одеть, один раз одеть, все будут одевать. Mm -hmm. У нас такого просто не делают. Я не знаю, почему. Национального какого-то нет достоинства, национальной ориентированности, что ли, я не понимаю. Давно уже просто, может быть, ну, может денег они, не хватает. Нет, может быть, они считают, что костюм отковали намного интереснее, чем Ну, да, наверное, там. Да, да. Ну, извините, на сагансар можно одеть. И э, надо вот это, мы давно об этом говорим. Mm -hmm. Потом э, отличие э, э, сходство в том, что в эти праздники мы стали меньше пить все угу. то есть мы уже понимаем, что в этой празднике пьют монголия понятно они ездят по, по гостям там не, не до пьянок да там к родителям там до да? ко всех к да. к старшим обязательно надо поехать у них пробки one угу. в батаре в согласор больше чем в будние дни потому что все едут всех посещать угу. У нас тоже, да, у нас, ну, у нас вообще стали меньше пить, несмотря на экономические проблемы, все у нас э, почти ну, уже мало, тем более молодежь, уже, ну, другие направления, то есть пространство чистится. В Бурятии то же самое, да, там, ну, хотя буряти Бурятии больше, чем у нас вып, выпивающих, там, ну, визуально. Тем не менее, На конце уже угу. меньше там как бы тоже как бы да ну понимает люди начинают понимать что это праздник, с, праздник религиозный праздник, да. такой с чистотой связанный там что-то да, новое что-то новое ну, ты набухался ну, что-то новое будешь входить угу. в новый цикл будешь ходить с, с спиртным что ли шуму с особой тащить вместе с алкоголем что ли. многие понимают кто-то не понимает в этом плане да ну я еще раз говорю вот когда мы начнем национальной одежде прям вот тогда у нас будет полное сходство у всех. То есть у них националки, у нас нет. Ну, в этом году, например, глава районов пытались одеть национальную одежду, но почему-то им в большей части мало кто объяснил, различия тюркского халата от да, мы Видели, да, фотографии всем да. знаменитые, они были в тюркски Да вот именно, именно в советское время mm. были у нас худсоветы. Uh -huh. Которые определяли, правильно, неправильно. Действительно, смотрите, это, это не наши. Вот сейчас, допустим, сегодня, допустим, кто-то спрашивал мужскую калмыцкую шапку у Ланзавата mm -hmm. с орнаментом. Ну, с орнаментом у нас женская только. Mm -hmm. Это тюркские, это, мусульманские шапки с орнаментом могут быть. Тюркские у нас не было никогда таких. Вот такие вещи у нас, не зная, поним? Надо вот это, худсовет, который определяет, что, вот, вот эти калмыцкие костюмы, вот это нет, нет. Это, это очень легко делается. Это делается, mm -hmm. когда есть на национальная ориентированная власть когда да. она есть это делается очень легко ну когда это нет не до... дело до этого нет где-то неинтересно зачем это нужно да? тогда, это, тогда это все так получается даже если руководители вы это захотели сделать да? mm -hmm. честь им хвала Но, ребята давайте сделать все-таки Поинтересуйтесь, да, Поинтересуйтесь, как да. это правильно. Что вы так делаете? Ну, давайте еще одеть, что-нибудь такое. Ну, uh -huh. ну, некрасиво же. Надо же, действительно сделать. Надо создавать хоть совет из какого-нибудь там на общественных началах из деятелей культуры, ну, ответственных таких, да, которые будут же это определять. Говорить, ну, это не наш костюм. Это не наш халат. Это не, даже орнаменты могут быть не наши. Не наши да. вот, ну, стремление самого, Это, это делается это очень быстро, в принципе, по этому счету. Ну, как вы сказали, да, это нужно, нужна национально ориентированная власть. Да, Ч чего сейчас нет? Чего детского? Вот. Вы, вы писали о посещении спектакля Ветер минувших перемен, сюжет которого основан на реальных событиях. Школьный учитель Бурят Ужин Гармаев, ставший впоследствии генералом, Квантунской армии казненный в СССР и реабилитированный примерно в, в 92-м году. Возможно ли в Калмыкии поставил спектакль о героях гражданской войны, воевравших на стороне белых? У нас а есть? у нас их много. У нас есть? У нас девичья честь? Ну, девять участия, да, кстати, да, есть. 9, это очень классика? Очень крутой спектакль. Вот о чем мы речь. Да. У нас есть такие, у нас, вот, мне понравился спектакль этот, да, там тоже они конечно, к этой теме обратились, не боясь уже, наконец-то буряты перестали бояться, что кто-то там что-то скажет. Вот, раньше, вопрос, да, да? раньше боялись, да, вот, вон пожалуйста, вот вам вон, новая власть. При mm -hmm. них ставят такой спектакль. Раньше мы побоялись, ой, а что там скажут не буряты? А что там, он же ведь был генералом пантунской армии, да, а как же mm -hmm. буряты? А как же что скажут? А видите, поставили, поставили. Не бояться, значит, вот вам доказательство, то, что это власть как национально ориентирована в каком мире, да? Я был на этом всегда. Очень понравилось. Тяжелый с одной стороны. да, ну понятно, Нам понятен. Мы сами репрессиями этим подвигались. Похлеще, чем буряты. Правильно же? Но он так поставлен, что выходишь легко на, на душе. То есть он, он тяжелая судьба, а вот выходишь такого нет, что прям вот убитый горем там чем-то такое да ну нормально очень хорошо поставили вообще это трудно передать надо сходить на спектакль мне понравилось uh -huh. то есть этот человек который бурят он ну, посчитал советскую власть не своей то есть там начали же коллективизация против прочего uh -huh. он ушел в китай uh -huh. и потом когда вот япон сюда пришли он там был это стал генералом кунтунской армии uh -huh. Но когда его судили, его казнили, а реабилитировали, так как он не был гражданином Союза. Его не имели права как бы казнить, ну, как бы, не знаю, казнить, и казнить, но по крайней мере, не имели права его судить как предателя. Он гражданин другого государства. Поэтому как бы, он как военнопленный должен был быть и все. То есть еще один вопрос. Для кого-то это просто спектакль. А для кого-то это просто... Я заметил, что... Я сказал наконец-то буряты перестали бояться, ой, там что-то скажут. Uh -huh. Вот это достижение нынешних руководителей, я считаю. В uh -huh. том, в этом плане, да. То есть, они не боятся, что там что-то скажут. И это правильно, потому что, еще раз повторюсь, только с, в условиях глобализации, в условиях, особенно, когда такой серьезный сосед рядом, uh -huh. полутора миллиардный. только национальное самосознание может быть... Э, Ключом к спасению Вот и все Поэтому правильно все делается Перед началом фое работала выставка архивных документов Чтобы зрители смогли проникнуться духом того времени И представить всю его сложность и неоднозначность Вы тоже смогли увидеть подлинные исторические документы И соотнести их с, а, на сцене. А, с произошедшим на сцене какой спектакль калмыцкого теракта мог бы пойти совместно с, архиером, с архивом республики? Как вы думаете? Да у нас любое. У нас, у нас вот закрытыми глазами ткни, да? У нас везде любое событие, это историческое, любое оно достойно э, сценической постановки, да? Ну, да. Любое. У нас э, реально, это хорошая была находка, да, когда перед спектаклем заходишь в фойе театра, а там вот эти архивные документы, идешь и просто смотришь, читаешь, и примерно... Ну, действительно духом того времени пропитываешься, что есть ты уже заходишь на спектакль, понимая примерно так, суть, о да, чём, говорим, о чем, да? ну время. времени, там, что это было. Одно дело, ты актера на экране, а то, ты фотографии видишь того времени, там, можешь себе представить эти mm вещи. -hmm. У нас тоже можно это сделать. То, это есть, очень... то есть было бы неплохо даже, если бы э -э Манжию Борис Наминович перед показом девичьей чести. Uh, уделил бы внимание вот с Архием нашим договориться да. допустим может кто-то из родственников там у кого там белые за границей уехать Могли принести свои там, то есть, да. Можно было фотографии иммиграции там туда, сюда, ну очень много, да? Там у нас богатая иммиграция же в этом плане, исторически богатая иммиграция в этом плане. Поэтому можно было это все сделать. Люди пришли, посмотреть, особенно молодежь посмотрела, о, что за Да, да, молодые посмотрели, о, а что наш пок! А что наш пок? оборонял погрузку белых в Атлере, а что второй, другой наш полк оборонял э, погрузку белой армии не, в Давасиси? Это, это не вымысел, а вот это, это вот она есть, да, да, То есть да, наша молодежь не знает этого. Ну сегодня, потому что молодежь, вот как вот сегодня показывает молодежь, э, максимум стоит для этой истории. Сегодня мы отмечаем 100 лет автономии, и при этом забываем, что 101 год назад мы уничтожали друг друга. Нет, как, нет, ну как это можно сказать, сто лет автономии? Если уж говорить сто лет автономии, если говорить об автономии, то ага. она официально 1664 года, когда ага. русское правительство признало калмыцких ханцев в ага. Вот это автономия. Получается, Ларри, получается, если э, Циденова поставили там поднимать Бурятию, то, судя, судя, если судить по той же логике, э, Хасикова поставили сюда разрушить. А что, не видно, что? Вот, вот, у, меня, у, вот в этом у, у, у каждого, да, вот это большая. То есть э, в этом, как сказать, я думаю, что какие-то партии там э, на федеральном уровне есть какие-то партии, которые за разрушение, которые за... это, Против, Да, да что-то там борьба какая-то идет, мне кажется. да, И, допустим, если кто-то его сюда поставил, то, может быть, очень надеюсь, что другая партия, которая понимает, что надо развивать, победит, да, и все-таки будут какие-то перемены. Там видно, что реально... Задача поставлена поднять, как бы там ни было. Почему? Потому что, ну, если бы была задача похоронить Бурятию, ну, не привезли бы федерального замминистра Бурята туда, а привезли бы кого нибудь опять же, с Ну, или Дегтярева. Нет, с Томска привезли бы этого, какого-нибудь славомиста, да? Или чего-то такого типа. Ну, поэтому вот в этом и большая вся большая разница. И то, что кто бы что ни говорил, я не знаю. Правда это или неправда, но то, что мы наблюдаем со стороны, так и есть. Бурятию просто так не переведут в Дальневсочный округ. Uh -huh. То есть он лоббировал интересы. Если хотели бы и сказать, да не ребят, сидите на своем месте, не рыбайтесь, утоните в своем Байкале. А тут идут навстречу. Иденов, uh -huh. да? То, что он свою лоббирует, он лоббирует, деньги дают, все дают. Значит, умеет человек работать, ну, в смысле, в том плане, что у него задача есть, и он ее выполняет. Я очень в этом плане... Очень рад за них, что у них что-то получается, особенно в национальном плане, особенно, что бурятам очень даже необходимо сейчас. Вот вы смотрите, э этой зимой вы оказались на открытом совещании правительства Бурятии. Открытое совещание правительства Бурятии. Вы калмык. А там любой мог зайти? Особо не являетесь, но ну я же говорю, вы не особо не являетесь там, да, нет у вас там э какого-то чего-то, и вас пустили. Вы там находились, вы там даже дали интервью журналистам. Так там все заходили, там в, в, в Большом дворце спортивном проходило, где, ну как у нас вот, э, Айрат-Арена, ну примерно такая же вместительность. Сколько угу. у нас тут? Две-три тысячи. Ну, тысячи. Да, да нас, Там примерно столько же. Любой желающий мог прийти, сесть бесплатно и слушать отчет э, Цыгенова и правительства. Каждый выходил к сцене, его же... Крупным планом показывали на экране его лицо, угу. там видно там, а вопрос, врет, врет, не врет, да? Вопрос задавал? Он, он отчитывал, да. Потом на вопросы задавали на этих отдельных столах. А. То есть каждый рассолся по секциям, там ЖКХ, там это, это. это то и... есть я правильно вас понимаю, то есть, да? правительство организовало такую встречу для своего народа? где она сдала отчет отчет потом разбежалась по углам и там и уже конкретные, подойти, конкретные вопросы писали, задавать конкретные да конкретные вот по жкх министру там транспорта минус да, вот, то есть открыто вот тут, как вот если бы это рейни выходили тусовались а пойдем макс сейчас зададим министру транспорта то есть я тогда сказал я буря там тогда сказал что если если они организуют такие встречи mm -hmm. значит они не боятся Значит, даже они, не знаете, еще права, сказать, еще критиковать, но еще сказать, да. Я, я там знаю, что и критикуют по сельскому хозяйству, там несколько сотен миллионов, непонятно, что там с ними, есть, да. Угу. Есть э, планы там даже, может быть, где-то и прокурателем можно заняться, да. Но угу. если в общем там взять, а, делают, поэтому угу. и не боятся. Ну, представь, чтобы у нас... Вот так правительство взял, да. собрало э, Айрат-арену, там бы, во-первых, никуда не пришел бы, а если бы даже пришли, освистали бы как на футбол. Ну вот, кстати, э, очень отличный, отличный для вас, Бату Сергеевич, э, повод. Берите пример с Бурятов, берите пример с Сиденова. Э, в конце года, перед тем, как получить премии свои по 40 там, миллионов, там, всем раздать премии ни за что, я предлагаю вам организовать вот такую вот встречу правительства, где вы сможете в, открытый, в открытом разговоре Перед народом э, рассказать о всех да проделанных И, и, и спросить у народа достойны ли министры, кто именно таких премий, да. допустим? Было бы интересно. Это очень классная классная вещь. Но это супер круто, надо за вами, за бурятами, следить. Да? Интересно. Э, в этом году впервые цагансар отметили на главной сцене страны Кремлевском дворце. Бурятия представил там не только свои самые лучшие культурные достижения, но и пригласила Калмынский ансамбль тюльпан и тувинских головиков. Вы видели телеверсию концерта? Я видел, но э, я еще расскажу а когда наши делали там к столетию, э, Бурят и Тувинцев не пригласили. Там же. В ответку. Ну, и, тут тоже да, спорный вопрос. Там-то столетие наше, а не, со общий праздник. Не, ну все равно. Конца мы, мы, мы, мы, мы, нас не пол России родственников и единоверцев, да? у нас всего, мы всего три региона таких. Мы должны друг друга везде во всем поддерживать и приглашать, я считаю так. И, и не не, забывать. Ну, опять же, ну, судя по ну, Троицкого мы сюда нет, пригласили, Зайцева мы сюда пригласили, мы сюда пригласили, пригласили случае, да? говорю, судя, судя вот по проводимой политике, это, видимо, два разных лагеря. Возможно, Видимо, да. Знаками, вот да, да, возможно да поэтому одни на на на уничтожение другие на да. развитие все ясно все ясно вот перед возвращением в калмыкию вы показали фото и видео из изумительной природы тункинского района да. наша прородия. Где находится чем отличает чем отличаются от других районов были Тунка находится на юго-западе Бурятии, да, то есть со стороны запада, это, ну, где-то в Иркутской области. Туда ехать надо, как вот к нам, в Горяковский район, часть проехать по Саварковскому краю, там у них тоже часть по Иркутской области проехать надо, потому что там горный район, uh -huh. а, ну, и места красивейшие, там, говорят, рядом Акинский район тоже красивый, да, там, и там, и там, и там живут хангодеры, uh -huh. а, как я говорил, это выходцы из Унгарии, говорят, ну, это что, это хойты наши, uh -huh. то есть они в конце, 17 века, когда голдан Машхту проигрывал мандюрам, uh -huh. они ушли туда 800 сабель, и ну, с семьями, ну, 3 или 4 тысячи человек. За uh -huh. ними был послан карательный отряд, uh -huh. они там уходили за Саяны, ну, в Мечную uh -huh. область, потом вернулись, разгромили этот отряд и остались там жить. То есть, да, То это наши потомки. Чем они отличаются, допустим, ну, во-первых, там Горномесец, там ну, Аршаны, там, ну, Всесоюзная Разравница была когда-то. То есть, все арсаны изучены. То mm -hmm. есть каждый арсан знает, что это от зрения, это от желудка, это что-то. Mm -hmm. То есть, э, природа, воздух, ну, ни одного производственного предприятия чисто вот единственный район в мире, наверное, который совпадает по географии с национальным парком. То есть, этот район, он есть национальный парк. То есть, он весь национальный он парк. Он весь это есть район, который mm -hmm. национальный парк. Mm -hmm. То есть, там где стоит администрация главы района, а напротив, такая же большая администрация на спарка и вот они там но ну, они как бы действуют совместно там красотища конечно надо я говорил уже у меня мечта чтобы калмыки не только ездили на кавказские минеральные воды а туда ездили отдыхать там, там буддийский храм служили, я, я буд был. буддийский храм и там все да у -у -у. там ну все для тебя для нас тем более наша прородина. мы оттуда вышли в 13 многие же калмыки думают что у нас родина вот только монголия западная там сидя не прочее у нас мы в 13 веке, айраты как это сф... сформировались к 13 веку, именно вот на территории между Алтаем и Байкалом. Вот Иркутская область нынешняя, это все наши земли, в до Енисея это были. И мы оттуда вышли только в 13 веке, э-арт, айрат, э -арт, лесной народ, так нам причинники Схази называли. И мы оттуда вышли только в 13 веке, в период монгольских завоеваний. Когда мы, в основном, айраты были в армии хулагу, который завоевал Афганистан Иран и вот, mm -hmm. э, Персию, Иран-Персия, и, и, ближний восток. Mm -hmm. Вот оттуда и вышли мы, и потом расселялись вот уже в Западной Монголии и прочее. А когда начинают говорить, что вот, кстати, некоторые буряты знают даже лучше историю, чем калмыки, я видел, как буряты с калмыками в интернете спорили. Говорят, говорят вот ваша же родина а, а, Тунка и прочее да? а на школу будет говорит, нет, наша родины джунгария то есть на 400 лет у нашу историю сам калмык обрезает. обрезает. то есть э, наша родина действительно туда прародина мы оттуда вышли эти леса и э, Айрат. поэтому мы туда приезжаем вот это на ханготеры которые живут они за свои считают мы сейчас, тут, сейчас общаемся мы сейчас Обговариваем вопрос, может быть, автопробег сделать? У них хангариада будет в будущем году. Наверное, все-таки коронавирус сойдет. Mm -hmm. Они будут делать в конце июня хангариаду. То есть хангодеры этого племени, представитель племени, соберутся на спортивные соревнования. Я вот предлагаю нашим калмыкам сделать пробег к ним на... У них там Гара... Гарайск, у них они почитают такого же воинского... военного сэкюсна, как мы их почитаем. Мы называем его дачинтингри, mm -hmm. иначе мы называем джангар джалха. Они называют его джалха сэкюсн. У них есть гора Дорахласякюсун, где они его почитают. Вот мы, э, у меня есть такая мечта, чтобы мы отсюда приехали и вместе с ними провели там совместный молебен. Угу. То есть это наша родина, они нас ждут. Ну, я знаю, что многие хангодеры. Э, Но ну, язык схожен с Нет, он, они, они на бурятском говорят. Нет, буряже. Не, не с нашим. Мы ну, бурятские. Больше, это, больше бур... сходит, например, буря... чем в горе-бурят. Я не, сейчас не могу сказать, буряты, все-таки бурятский как бы язык такой еще, как сказал Аркадий Манджиев наш, он сказал, сказал что бурятский язык как будто сейчас формирующийся, mm -hmm. вот такое ощущение, то есть у него все впереди. То есть. И, э, э, а мы уже как бы, у нас язык немножко устоявшийся какой-то, да, там. И у нас, не скажу сказать, что у нас все позади, да? У нас тоже нам надо его восстанавливать просто. Mm -hmm. Если бы мы думали на родном языке, mm -hmm. мы бы прекрасно понимали бурят. Mm -hmm. И буряты бы прекрасно понимали. нас, которые думают, кто думает на родном языке бурят, они прекрасно понимают кому. -то. Кстати, о молебре. да? Нельзя обойти стороной вопроса буддийской практике. Известно, что вы серьезный практикующий буддист, что, вы и, что мы и буряты, и братья. Не только по вере, но и по крови. Как вы думаете, какой опыт Калмыкия могла бы взять из Бурятии для развития учения Будды? Ну, трудно говорить о том, что какой опыт, да, допустим, тоже та же национальная одежда. То есть на все серьезные буддийские молебные праздники ходить в национальной одежде. Обязательно надо, это поднимает национальный дух тоже. Еще какой опыт мы могли бы взять? Вот самый главный опыт, что бы я хотел сказать: uh -huh. мы должны свои места, силы, вот так же, как, как это сказать, как это сказать, -то, правильно -то выразиться. То есть облагораживать так, как буряти делают буддийские места. Допустим, вот в же тунке. Заезжаешь в лес с Каршаном. Uh -huh. Там есть специальное место, ты должен остановиться и местным секвестом, духом местности, поклониться. И там все это все по-буддийски сделано. Там Нохан там да ламы Далламы портрет, все. Ты молишься и в то же время ты молишься а, а, уважение местным секвестом, духом местности. Тут, после разрешения мы на вашу территорию заходим, там Аршан попьем, там все нормально, вас уже. у них там красиво все оформлено. Мы тоже должны так на природе делать чтобы калмыкин не только один одинокий тополь но да. у нас же еще много таких много таких мест, мест да. да ты вот в степь выезжаешь там mm -hmm. поставь что-то там типа ова что небольшое такое там по 3 до ламы еще прочее там на хандарке и человек уже знает что на территории степи ты заходишь здесь свои хозяева здесь свои духи тоже он же будет знать что швырять нельзя там Uh -huh. папиросу там или там оставить пакет мусор, да? А то есть не покушать? Да, вот у да. нас говорит, на сегачонке что там творится, там уже просто. Вот на сегачонке поставить такой знак, что поклониться местным духам, он же человек будет знать, что нельзя здесь ничего сори то И так же вот вот это это мы должны вынести, это тоже интересный был бы опыт, да? Там не надо никакой зеленый патруль, там уже э, человек, у нас же в основном неверующий, у нас в общем суеверный, он uh -huh. подумает. Да, действительно, я сейчас пакеты составлю нафиг, но потом меня там долбанет ну, еще там... Лишний по... раз с собой Да, заберу. да, лучше с собой заберу. Лучше вот это, вот это надо, конечно, брать такой опыт. А вообще у нас буддийские... Буддийское учение, оно одно. Оно может на разных как быть, но учение будет одно, он одно одни давал, одно учение давал. Поэтому что мы там можем... Мы не можем спорить на эту тему. Мы можем спорить только на тему как э, на канонические темы, да, вот как вот, бывают такие религиозные споры, да, вот монахи на mm -hmm. да, ну, а э, спорить о том, что где правильно служат молебен в Бурятии и люкан, mm -hmm. мы mm -hmm. не можем. У нас так, у них так, допустим, да, с уважением и там, и там, допустим. Если когда я был на Цаганцаре, mm -hmm. в Игитическом Цацане, они по-своему делали. Я сидел, слушал, я делал, как я, как у нас делают, mm -hmm. как я привык, допустим. Нормально, mm -hmm. что? Почему? Он, вера одна, да, потому, потому что, допустим, там нужно в какой-то момент, когда у них какой-то обряд делается, надо головной бороде что-то прикрыть голову. У нас такого нету. Они говорят, прикрой, я говорю, я не, извините, я не буду. Допустим, да, у нас не так. Ну, это такие мелочи. Какие, да, да. Ну, споры, они должны быть между монахами, которые разбираются в учении. И они там между собой спорят, как это трактовать как философские правильно. Да, философские споры. Да. споры. Да. Но спорить о том, как где кто как проводит, что как правильно, как правильно мы, не молиться, должны, мы должны уважать их. Вот, угу. Мы приходим и говорим, делайте так, молодцы, к вам что делаете? А мы, мы так делаем. Угу. Самое главное у нас одна, одно учение. Отлично. А, завершаем. После бурятского спектакля Ветер минувших времен вы написали, что вышли из театра бурятам. И калмыкам стали еще больше. Поскольку э, не связать уже с историей нашего народа просто невозможно. Слишком много общего. Поэтому прошу вас необычно попрощаться со зрителями. Скажите свои пожелания калмыкам как бурят и бурятам как калмык. Халимуд, ты Больше не знаю.